Куда лучше отдать ребенка на вокал, в коллектив или на индивидуальные уроки? В сегодняшнем видео речь пойдет именно об этом. Если вам тема это интересна, то оставайтесь со мной и... С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Давайте сегодня обсудим такую достаточно животрепещую тему. И когда ко мне приходят на индивидуальные уроки дети, родители всегда спрашивают, а не нужно ли отдать в коллектив дополнительно, и ну, какой формат обучения пению лучше выбрать. И здесь на самом деле нет однозначного ответа, потому что коллектив коллективу рознь. Где-то, я знаю, есть только групповые занятия вокала. И здесь, конечно же, ну, не может быть речи о каком-то качественном развитии голоса ребенка, Если в коллективе только групповые занятия, если нет возможности заниматься индивидуально, я бы рекомендовала, конечно же, дополнительно брать индивидуальные уроки. Но опять-таки везде у нас учат петь по-разному. И важно как-то так подобрать педагога, чтобы... У ребенка не возникло каши и путаницы в голове. Потому что здесь могут так учить, там по-другому, и у ребенка будет ну, просто в голове дом советов, он не будет понимать, как правильно, кого слушать, как лучше делать, и, ну, в общем, толку будет мало, честно говоря. Если, допустим, у вас ребенок занимается только индивидуально, не ходит ни в какой коллектив, то тут нужно понимать, что если у вас только индивидуальные занятия, то, скорее всего, какой-то практики. Цинической у ребенка не будет, да, но будут хорошие результаты. Поэтому нужно смотреть идти от цели, какую вы преследуете. Если вы хотите, вот, чтобы ребенок общался в музыкальной среде, с единомышленниками, были выступления, концерты вообще возможность да, выступлений, то однозначно нужен коллектив. И лучшее решение это коллектив плюс индивидуальные уроки, то есть будет и качественное вокальное развитие, развитие голоса и вот эти все бонусы, которые дает коллектив и который ну, не может дать... Соответственно, частный педагог по вокалу. Во многих коллективах есть такая опция, допустим, за дополнительную плату вы можете с педагогами коллектива брать индивидуальные уроки. Здесь опять-таки вопрос цены встает, финансовый вопрос его никто не отменял. И, ну, в общем, опять-таки качество да, этих уроков, насколько это все будет полезно для вашего ребенка. Если же, допустим, у вас ребенок, ну, может быть, подросток, ставит себе цель создать свой кавер канал на YouTube или в Instagram, то, скорее всего, коллектив ему, ну, в принципе, не подойдет, потому что здесь основная задача это развить свой голос собственный и записывать дальше уже, ну, эти видеоковра, да, или, может быть, свои авторские песни. Тут уже однозначно нужна индивидуальная работа. Поэтому идем от конкретных целей, вы, как родители, сами себе их определите, обсудите с ребенком, ну, исходя из возраста ребенка и да, его понимания, чего бы ему хотелось, и выстраивайте уже план работы и план занятий. Можно попробовать начать только в коллективе заниматься и посмотреть, что из этого выйдет. Но опять-таки, если нет индивидуальной работы, индивидуальной работы, то тут крайне сложно говорить о таком качественном вокальном развитии. Если у вас на эту тему будут еще вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях, я с удовольствием отвечу, поделюсь своим мнением. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео. Пока-пока!